Опять русский английский язык играет с нами злую шутку. Вы знаете русское слово «анекдот». Нам нужно пояснить значение этого слова для того, чтобы разобраться, как это будет в английском языке. «Анекдот» по-русски — это какая-то смешная история. Обычно не про человека, который рассказывает, а какая-то просто смешная история. И она, это такая шутка, да? Она имеет какой-то веселый конец, и вот в конце анекдота обычно становится ясен смысл, и все смеются. Вот это в русском языке анекдот. Мы так понимаем слово «анекдот». Что происходит в английском языке? В английском языке есть слово, это как ложные грибы, ложные опята. Есть ложный опенок, «Анекдот». Это английское слово «анекдот». Но это не то же самое что русское слово анекдот. Тогда давайте разберемся э, все-таки, как выглядит этот ложный опенок и что с ним делать. Анекдот, который ложный, анекдот в английском языке означает историю, это забавная история. Обычно это, это может быть и не забавная история, просто случай из жизни какой-то, да. Это э, история про человека, который рассказывает обычно, это его э, прошлое, например, да, то, что с ним произошло. То есть, если бы я это представила визуально, то я бы это написала вот так. Аникдот равняется story, то есть это история, рассказ какой-то про человека. Хорошо, а тогда возникает вопрос, а как же перевести русское слово анекдот на английский язык? Вот если я хочу сказать шутка, как это будет по-английски, если это не анекдот, как мы уже выяснили, то что это тогда такое? Это слово joke, окей? Okay? Это слово joke, и визуально я бы представила это так. Joke — это не то же самое, что... Anecdote, okay? То есть anecdote — это история, а joke — это шутка в английском языке. Вот так вот русские и английские слова не всегда совпадают по значению. Хотя, конечно, в английском языке очень много есть слов, которые интуитивно из русского языка можно запомнить, понять. Например, «балкон» по-английски будет «балконей», «пистолет» по-английски будет «пистол», то есть не очень созвучны. Таких слов в английском языке много, но анекдот в число этих слов не входит.